Всем привет! Хочу сегодня приготовить настоящий французский оливье. Ну, попытаться, по крайней мере, сделать. Оливье это вообще салат богатый. Он готовится с говяжьего языка, добавляются раковые шейки, там, мясо перепелов. Кто-то делает с черной икрой, кто-то добавляет красную икру. Изначально это салат для богатых людей. И вы знаете, в советское время очень сильно пропагандировали этот салат что до сих пор для многих является чуть ли не культовым на Новый год. И рассказывали, что это классно, заменив каперсы горошком обычным зеленым Соус провансаль майонезом провансаль. Яйца куриные заменили яйца перепелиные. Ну а говяжий язык заменил... Докторская колбаса заменила говяжий язык. При этом, наверное, номенклатура ела реально настоящий. А людям рассказывали, что как классно есть оливье с горошком, с картошкой, с куриными яйцами, с моченными бочковыми огурцами. Фу. Давайте посмотрим, что получится у меня. По составу. Говяжий язык. Варил я его 2,5 часа с морковочкой. С лучком, со специями. Даже помидорчик добавил. Он очень крутой, уверен. Яйца перепелиные. Нарежу. Корнишончики. Огурчики. Очень вкусные. М -м -м -м. Класс. Каперсы. Раковые шейки, уже сварил раки. 30 штук взял, отварил, как обычно мы варим. Вот что получилось. Майонез. Не буду делать соус провансаль, взял хороший дорогой майонез. Ну и для украшения мне понадобится листья салата. Сейчас я это все нарежу, а потом будем собирать. я все нарезал все подготовил осталось его собрать говяжий язык огурчики корнишончики яйца перепелиные раковые шейки каперсы они как зеленый горошек внешне напоминают 50 грамм возьму майонез 2 столовых ложки и перемешиваем салата. Вкладываем салат. Я оставил несколько штук целых яиц, просто для украшения. Думаю, для очень богатых людей Салат. Здесь еще можно положить горочку красной икры, а может быть и черной. Я знаю, что не все меня послушаются и сделают привычное оливье, которые екушают с детства. У меня к вам большая просьба. Начните хотя бы добавлять говяжий язык. В следующем году вы добавите корнишончики. А на третий год каперсы. И в итоге вы будете кушать настоящий французский оливье на Новый год. А не вот то, что в Советском Союзе рассказывали. Подписывайтесь. Будем делать вкусные ролики. Он реально вкусный. Я оливье не ел уже лет 20, наверное. Ну То, которое вы едите каждый год. Ммм, mm, класс.